Процесс номер 15. Процесс-кошелек. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите привлечь в свою жизнь больше денег? Когда хотите улучшить свои теперешние чувства к деньгам, чтобы позволить им в еще большем объеме течь в вашу жизнь? Когда хотите запустить процесс исполнения своих определенных желаний, когда ощущаете нехватку денежных средств? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс кошелек будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между шестым надеждой и шестнадцатым разочарованием.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 Дело в том, что для многих из вас именно деньги являются главным показателем успеха в жизни. Многие люди, тем не менее, фокусируются не на деньгах как таковых, а на их отсутствии. Чаще всего это происходит неосознанно. И хотя они отлично знают, в чем состоит их желание, никак не могут добиться результата, потому что думают не столько о том, чего хотят, сколько об отсутствии денег, без которых они не могут получить желаемое. Таким образом, мы вернулись к тому, о чем уже говорили ранее. Каждое желание имеет две стороны – то, чего вы хотите, и его отсутствие. Существует великое множество путей, по которым богатство может прийти в вашу жизнь. И процесс «кошелек» предназначен именно для того, чтобы посылаемые вами вибрации начали привлекать в жизнь деньги, вместо того, чтобы препятствовать их получению. А вот и сам процесс. Для начала возьмите 100-долларовую купюру и положите ее в свой кошелек. Держите ее там постоянно. И когда бы вы ни доставали кошелек, вспоминайте, что там лежат 100 долларов. Получайте удовольствие при мысли об этой купюре и напоминайте себе о ней как можно чаще, ощущая при этом уверенность в себе. В течение всего дня время от времени думайте о том, что бы вы могли сделать с этой сотней долларов. Например, если проходите мимо хорошего ресторана, подумайте, что если бы вы захотели, то могли бы зайти туда и съесть какое-нибудь вкусное блюдо. То же самое и в универмаге. Если вам что-нибудь понравилось, напомните себе, что при желании могли бы это купить, ведь у вас всегда лежат в кошельке 100 долларов. Имея при себе банкноту в 100 долларов и не тратя ее, вы получаете огромное вибрационное преимущество каждый раз, когда думаете о ней. Другими словами, если вы вспомните о 100 долларах и потратите их на первую уже понравившуюся вещь, то сможете реально почувствовать свое финансовое благосостояние только один раз. В то же время, если вы будете мысленно тратить по сотни долларов раз 20 или 30, то получите вибрационное ощущение, как будто израсходовали 2 или 3 тысячи долларов. Каждый раз, когда вы чувствуете желание, пользуясь тем, что в кошельке лежит 100-долларовая купюра, купить что-нибудь на эти деньги или истратить их как-либо по-другому, вы усиливаете ощущение финансового благосостояния и таким образом улучшаете свою точку притяжения. Как видите, совершенно необязательно действительно быть богатым. Чтобы суметь привлечь богатство, достаточно просто чувствовать его. По-другому это можно выразить так. Ощущение финансовой несостоятельности является причиной сопротивления, которое не позволяет прийти к финансовому изобилию. Таким образом, мысленно, тратя деньги снова и снова, вы практикуетесь в вибрации благополучия, уверенности и богатства и Вселенная отвечает в точном соответствии с вибрацией, которую вы посылаете, то есть дает благополучие, уверенность и богатство. Если вы сумеете достичь этого потрясающего ощущения финансового благополучия, то в вашей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Деньги неожиданно начнут приходить даже оттуда, откуда вы никогда не ждали. Вы начнете получать их с самых разных сторон. Вам, например, могут повысить зарплату, или ваш работодатель захочет продвинуть вас по службе, или вы сможете увидеть, что вещь, которую давно хотели приобрести, продается с большой скидкой. Вы можете найти новую высокооплачиваемую работу. Люди, от которых вы никогда этого не ждали, станут предлагать деньги. Некоторые вещи, которые вы давно хотели купить и согласны были потратить на них кучу денег, вдруг достанутся вам совершенно бесплатно. У вас появится возможность заработать такое благосостояние, в какое только хватит фантазии поверить. Со временем вам начнет казаться, что где-то в глубинах Вселенной открылись специальные шлюзы богатства, через которые на вас изливается поток блага, и будете только недоумевать, где все это изобилие скрывалось до сих пор. У меня быть все это у меня может быть все это я могу получить все что хочу и поскольку вы действительно уверены что все это реально а не притворяетесь и не изображаете чувства которых на самом деле не испытываете то вас уже не мучают сомнения или неверия в собственные силы которые до сих пор мешали вам и мутили воду в потоке финансового благополучия Процесс, который мы только что описали, очень прост, но он обладает большой силой и способен полностью изменить финансовую точку притяжения. Когда ваше финансовое положение улучшится, ваши 100 долларов могут вырасти до 1000, затем до 10 тысяч, до 100 тысяч и более. Хотя для Вселенной нет никаких ограничений, и она может исполнить любое желание, вы должны иметь хорошее чувства по отношению к деньгам, чтобы впустить их в свою жизнь. Необходимо питать положительные чувства к богатству еще до того, как вы сможете позволить ему прийти в вашу жизнь. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «кошелек». Помните, что вы находитесь на качелях баланса, а потому не стремитесь остановить все мысли о недостатке, потому что они все равно смогут протиснуться к вам, ведь окружающая действительность способствует этому. Все, что от вас требуется, это осознанно отдавать предпочтение мыслям, направляющим энергию в сторону богатства. Вы должны делать это намеренно, чтобы осознанно использовать нефизическую энергию в достижении финансового успеха. Итак, представляя в течение дня, сколько всего хорошего можно приобрести на 100 долларов, вы используете нефизическую энергию в целях усиления своего ощущения процветания. Некоторые люди говорят нам, «Абрахам, сразу видно, что вы не слишком хорошо разбираетесь в земной жизни. По правде говоря, на 100 долларов в наше время не очень-то разгуляешься». Мы на это отвечаем. Вы не учли того, что тратите эти 100 долларов тысячу раз в день. И таким образом, ваш дневной бюджет составляет уже целых 100 тысяч долларов. Ведь это, безусловно, помогает чувствовать себя богатым. А как вы помните, именно ваши чувства определяют точку притяжения. Многие говорят нам, «Я не стал класть в кошелек 100 долларов. Вместо этого я ношу в нем долговую расписку». На это мы можем ответить, тогда не верьте в собственную долговую расписку, потому что она не пробуждает вас ощущение процветания. Такая расписка может дать только ощущение долга, которое вы всюду вынуждены таскать с собой. Итак, процесс «кошелек» — это еще один способ осознанно направить свое внимание на то, от чего вы чувствуете себя хорошо.